Здравствуйте, уважаемые зрители информагентства «Ледокол». Сейчас мы находимся на территории 81-й школы, где находится помещение для голосования. Мы попробуем провести опрос избирателей о том, почему они принимают участие в голосовании, чего они от этого ждут и какие у них мысли по этому поводу. Разрешите представиться, информагентство Ледокол. Меня зовут Алексей. И вот ну, вопрос, что Вас подвигло пойти принять участие в голосовании? Сподвигло то, что я хочу отдать свой голос против. Ага. Мне а. кажется, что можно подтасовать это все, а я хотела бы, чтобы мой голос был здесь. Угу. Такой тогда вопрос, а вот ну, в нашей стране долгие годы уже происходят всякие выборные мероприятия, как вы считаете, они вообще повлияли на что-либо, произошли какие-либо изменения вот именно для простого народа? Я думаю нет, потому что большинство не голосовало, насколько, поскольку все привыкли к тому, что все уже давно за нас решено. А угу. сейчас, когда это все превращается в бесконечность, люди мне кажется, взбунтовались и начали голосовать. Ну, но сейчас. То есть вот вы считаете, что если каким-то чудесным образом большинство будет против, то... Мы хотя бы попытались. Что-то повлияет. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Да, здравствуйте, рессетина. Я представитель информационного агентства Ледокол. Зовут меня Алексей. Такой вопрос, что вас подвигло принять участие в голосовании. Во-первых, я гражданин своего государства. Я должен поддерживать. Путина uh -huh. Очень верю всему тому, что он делает, и готова. То есть и вы на протяжении долгого времени, как я понимаю, вот поддерживаете... Да, на протяжении очень долгого времени. Uh -huh. И все, что он делает, считаю большой. И можете победы во многих областях. привести вот пример, как именно его деятельность благоприятно сказалась на вашей жизни и жизни ваших близких. Ну вот, например, мою вну, Даня, дочь получила на внуков деньги. Я считаю, что это вообще что-то чрезвычайное. Что какие-то еще деньги за, за что-то, за то, что просто есть дети. Но это я тоже считаю, что все это идет от Владимира Владимировича. И это мне нравится. Во-вторых, очень нравится его отношение к безопасности нашей, потому что это очень важно. Когда мы будем жить спокойно, веря в то, что есть войска, которые нас смогут защитить. Это тоже очень импонирует. Все, что касается поправок, я считаю, что совершенно правильно, что в школе должны не только учить, но и воспитывать, потому что сейчас школа не воспитывает дети абсолютно не патриотичны. Они даже не, не знают ничего про войну отечественные дети, которым уже по 14-15 лет они ничего не знают про войну. То, что уже, например, вот я или мои дети уже знали в этом, в этом возрасте, а теперь нет. Теперь и учителя такие, которым на все на все наплевать, они могут повезти детей на костях умерших шантовиков, шашлыки жарить. И это считается, что таким от а цветочка они не кладут на места, памяти героев, откуда идет, от школы, от учителя. От этого потом надо расти поколение, которое не будет любить нашу страну. Угу. – Хорошо. Спасибо вам большое. – Да, пожалуйста. – Решите Алексей. представиться, информагентство Ледокол зовут меня Алексей. Вопрос такой, что вас сподвигло пойти на голосование? – А меня сподвигло то, что а, по телевизору говорят о детях, чтобы детям было хорошо. Uh -huh. Чтобы бесплатные школы были, поликлиники были, бесплатные. Для пенсионеров, так как я uh -huh. пенсионер. То есть вы, получается, просто на слово верите? Да, я верю. Uh -huh. Я верю, дай бог, чтобы так было. Хорошо. А раньше вы участвовали в голосовании? Конечно, участвовали. Ну и как результаты радуют да. вас? Вот на этот вопрос не буду отвечать? Но главное, знаете, себе ответьте на него. А, себе да. нет. Нет? Нет. Ну и выводы сделайте. Да, выводы я делаю, сделаю потом, после голосования. Угу. Лучше поздно, чем никогда. Да. Выводы спасибо я вам сделаю. большое. И вам тоже большое да. спасибо. Всего, Всего доброго. До, До Здравствуйте, информагентство «Ледокол». Меня зовут Алексей. Хотелось бы задать вам несколько вопросов по поводу голосования. Первый вопрос. Что вас подвигло пойти на голосование? Ну, как что? Я же все-таки гражданин России, значит, я за эти поправки, это правильные поправки, там у нас это для будущего. Дети живут растут, все, и для них это хорошо, и для Поэтому есть, я и пошла. Вот условно говоря, вот поверили <как> в <как> благоприятный результат <как> этих поправок. <как> да, <как> да. А вот в предыдущих каких-нибудь выборах, выборных мероприятиях вы участвовали в голосованиях? Ну, в выборах я голосовала всегда. Ну, так, так, так. Ну и как вот, вы, как опытный, скажем, избиратель, считаете ли вы, что на что-то влияют выборы, что-то изменяют в лучшую сторону, в худшую, по своим ощущениям? Ну, я так думаю, что все-таки есть, меняется, меняется, А в какую сторону? Было лучше. Было лучше? Потому что надеешься на это, на лучшее. Ну и как вы думаете, стоит дальше принимать участие? Стоит. Надо обязательно, а если не будем совсем ханить, то что значит, мы на свою страну? Ну почему? Можно же как-то без безотносительно этого заботиться о будущем. Ну, нет, я думаю, здесь как раз и видно, как народ относится вот ко всем э, изменениям в стране. Вот по, по этим поправкам тоже. А вот тот момент, что народ, по сути, никак не, не может принять... Именно какое-то предложение внести и так далее. То есть, по сути, все решения принимаются сверху, а народ просто перед фактом ставит. Как вы думаете, как, что по этому поводу думаете? Давайте я промолчу. Хорошо. Ладно, не буду вас больше мучить, спасибо большое. До свидания. Здравствуйте, информагентство Ледокола. Меня зовут Алексей. Несколько вопросов по поводу голосования. Вы, как сказали, приняли участие. Что вас подвигло пойти? Ну как, во-первых, я за территориальность, чтобы никто не претендовал на, наши, на нашу, как говорится, родную землю. А кто может претендовать? Ну, а кто? Япония. Япония? Кто, им отдавайте Курилы, то еще что-нибудь. Ну, так, вот. прям переживайте, кого-то прям ваши Курилы. Ну, а как же, жить. а как же. Переживаю и за Дальний Восток, чтобы никто там... Не заселялся. Никита. Ни китайцы, ни японцы, никто. То есть вас, получается, сподвигло проголосовать за поправки, ну, а чтобы сохранить территориальную и, и это потом еще за сохранение культуру нашу, русский язык. Ну вот, чтобы действительно сохранялась наша архитектура. А вот неужели думаете, все? что достаточно галочку поставить, и все, сразу сохранили архитектуру, Ну но не сразу, но не сразу, но хотя бы ну. будем... Для себя удовлетворение какое-то. Ну, понятно, совесть успокоится. Ну, да. Хорошо, спасибо. Вот все,